друзья всем привет и у на шикарная погода солнышко но реально на улице очень холодно и я даже в квартире немножко замерз Биткоин торгуется по 29 тысяч долларов и мы увидели какой-то рост фактически от значений где-то 27 тысяч мы оттолкнулись, все ждали ниже, 25, 23. Я тоже говорил о том, что мы, возможно, туда придем. Но мы растем, и на самом деле та позиция, которая у меня есть, меня полностью устраивает. 70% у меня в позиции, 30% у меня в стеблкоинах. Я готов к любому откупу, если мы действительно пойдем на 25, на 23. Туда мы еще можем сходить. Но сейчас на общем фоне как бы все видится достаточно неплохо многие альткоины смотрятся на рост и в принципе ситуация с момента стрима особо не изменилась поэтому например вчера не выходил особо не говорил сбросил вам интересную такую информацию, которая сейчас по старгейту очень похожа она на чья и можно посмотреть чем это закончится если старгейт резко вырастет то мы можем ожидать и по тоже резкий рост, который рано или поздно все равно, мне кажется, наступит, потому что Чья достаточно в долгой консолидации находится. Стархет мне тоже очень нравится как проект, у меня есть какое-то количество токенов, я покупал на несколько аккаунтов для того, чтобы получить возможный дроп, и поэтому будем смотреть, как будут развиваться события. В целом, хэшфлоу, я смотрю, торгуется по 61 центу. Мы уходили достаточно низко, до 53 центов, даже сделали перелову. А сейчас, если мы пробьем уровень где-то там 63-64 цента, то есть шанс о том, что мы ускоримся и полетим где-то на 0.7, 0.77, даже можем долететь. Я жду, когда мы выйдем из этого длинного боговика, о котором мы говорили, и, соответственно, тоже как бы наращиваем э, свою позицию, вернее, я ее нарастил уже, э, и только жду уже результата. Э, у нас, в принципе, из новостей, Суи пытается выйти на CoinList. поэтому почитайте, если у вас есть аккаунты, прокачанная карма, наверное, вам стоит э, попытать счастье. Э, ребята, мне кажется... Э, Мечется, то они выходят на коин листе, то они будут раздавать токены на биржах. Но, в общем-то, как-то все сумбурно, непонятно. И хэштег Суискам он все больше и больше бродит в интернете. Я представляю, сколько людей, которые делали все эти активности. Я тоже их делал, потом несколько раз при перезапуске теснета, и так жестко всех на эту тему отбрили. Пока только Аптос фактически сделал такие серьезные раздачи, но видно, многие проекты делают какие-то выводы о том, что слишком много токенов оказывается в руках простых юзеров, поэтому всяческими путями они пытаются уменьшить это количество юзеров. Вообще в целом по Аптосу картинка о том, что у меня сработал только один аккаунт из 23, она плохая. Почему? Потому что многие аккаунты, которые фактически это делают снимки, они берут за основу Arbitrum. И в этом плане как бы есть засада. Надеюсь о том, что в случае, если выйдут Scroll, Starknet, который объявил, что он вообще выйдет аж в 2024 году, либо в других проектах будут снимки, то они не будут на базе арбитрума. В Starknet там чуть попроще, там совсем отдельные кошельки. А вот, например, в Scroll'е в том же, там может быть точно такая же засада я в общем-то выполнил все задания по Layer 3 платформы, которые появились новые и фактически прокачал все свои аккаунты до 10 уровня, почему-то мне кажется Layer 3 должна выпустить свой токен, потому что в целом такая классная платформа она имеет место быть и идея по выпуску токенов была бы достаточно неплохая я думаю, что Многие проекты готовы добавляться на lr 3, особенно с учетом того количества пользователей, которое есть. <coughs> Я недавно анализировал и смотрел, как много людей прошло квесты. В целом, те, кто прошел более 50 квестов, всего лишь 8,2%, а у меня такие аккаунты все свыше 50 квестов. То есть как бы немного, 8-20%. Но меня, знаете, что смущает? Мне смущает то, что есть аккаунты, которые выполнили все задания, вот прям все задания, и их как бы немало. И есть дофигища аккаунтов, которые выполняли там ну, большую часть всех заданий, там 90%. А это на самом деле, ну, в принципе, из области невероятного, потому что нужно <кхм> потратить очень много времени, нужно очень много дегенить. И какой смысл э, так много дегенить, э, если могут не раздать токен? Соответственно, могу предположить о том, что все это делали боты на площадке Layer 3. Если делали боты, то эти боты, скорее всего, заказывали те же разрабы для того, чтобы большую часть миссии получить на свои аккаунты. Поэтому ожидаем раздачу по Lair 3. Там, где я выполнял различные задания для того, чтобы э, поучаствовать в потенциальных ретродропах. Э, поэтому... Поэтому такая вот тема. Ну, где, возможно, было, я все сделал. Спасибо вот парню, который бросал в чат информацию по одному из проектов, где можно еще с дисконтом провести операцию. Вот, не помню, как он там называется. Надо посмотреть. Недавно это было совсем. Космос 7А. Юзер бросал. Можно в ЗК Era сделать операцию с дисконтом достаточно большим, потому что вам возвращается комиссия в токенах оптимизм. Я думаю, это классная идея для того, чтобы это прогнать и сделать. Я подумаю над тем, чтобы закинуть на каждый аккаунт тысячу USDC, USDT, неважно, и прогнать это через мост хотя бы один раз. Посмотрим, пока это не в приоритете, но я думаю над этим вопросом, поэтому вам об этом записываю аудиоподкаст. Но если вернуться опять же ко всем монеткам, то понятное дело, что альта стоит, альта не движется по отношению к битку достаточно сильно, так как она может двигаться и умеет двигаться да. тем не менее мы находимся на крайне низких значениях <coughs> есть еще куда проваливаться я смотрю на дашборде альткоин сезон мы вообще можем уйти на значение минус 7 в 2018 году в августе было минус 7 я это тоже запустил в свой чат сейчас у нас значение 8 а максимальные значения были там 96 когда Alt Сезон. то есть мы на крайне низких значениях альта просто на нет, нищенском. Ее затоптали, потому что, мне кажется, ее отжимают реально. А второй, конечно конечно, конечно, конечно, конечно, есть страхи на рынке людей, которые владеют альтой и пытаются прилиться в биток, потому что очень много негатива вокруг регулятора сек постоянно давит меня на кашель. Тема, поэтому извините что так сумбурно я все же думаю о том что должен наступить какой-то по крайней мере миниаль сезон аль-сезон какой-то должен быть отскок я надеюсь о том что я нахожусь в тех токенах которые могут дать этот скок я верю в том, отскок о том что этот отскок может дать хэшфлоу о том что этот скок может дать аптас достаточно резкий. Но если будет хороший сезон, то и фло, конечно, даст отскок Потому что фло, как я уже говорил, находится, мне кажется, в длительной консолидации. По крайней мере, все на это а, указывает. Но у меня все, а, в общем-то, пока ничего не планирую покупать, ничего не планирую продавать. А, слежу за рынком и наблюдаю огромное количество скамов, которые все больше и больше образовываются вокруг этих аирдропов. Вы э, там поаккуратней не клацайте на все кнопки, которые только можно клацать. Там был интересный ролик у меня выложен одним из участников чата, а я уже закрепил свой канал, по поводу того, чтобы установить себе расширение в хроме Fire, называется. Этот Fire э, показывает реально когда он видит там опасность о том, что лучше не нажимать на эти кнопки, показывает о том, что там может быть скам и всякое такое. Ну, в общем, какая-то подстраховка, чтобы уж сильно не нажимать. Вчера я на снэпшоте коннектился к различным DAO и увидел о том, что есть DAO именно snapshot.org. Я попытался к нему законнектиться, и это приложение мне светила о том что типа неблагонадежный источник лучше типа не коннектиться в общем я не стал поэтому имейте в виду проверьте э, все доступы которые вы давали на различные биржи поубирайте эти доступы в общем то э, в это время важно очень сохранить крипту и ее ни в коем случае не потерять потому что за каждым углом ждут у нас ждут нас какие-то непредвиденные Обстоятельства, которые могут просто тупо отжать крипту. Поэтому будьте внимательны и э, пытайтесь минимизировать э, какие-то коннекшен с теми или иными платформами. Особенно, если это ваш основной кошелек. Делайте все это на не основных кошельках, там где у вас фактически нечего украсть, даже если кто-то получит доступ к вашему счету. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.